Ребята, всем привет! С вами Виктор Алексеевна. Сегодня я хочу разобрать для вас задание номер восемь для ЕГЭ профильного уровня. Приступим. В правильной четырехугольной пирамиде SACBD высота SO равна 13, диагональ основания BD равна 8, точки K и M – середины, ребер BC и CD. Найдите тангенс угла между плоскостью SMK и плоскостью основания ABC. Давайте определим радиус наших работ. Получается, нас спрашивают танген с угла между вот этой серой плоскостью и плоскостью получается треугольника АВС. Соединяем АВС. Теперь рассуждаем относительно нашего условия. Правильная четырехугольная пирамида. Слово правильно намекает на то, что в основании лежит квадрат. Дальше. Высота известна, это замечательно, она нам сейчас пригодится. Я ее зарисую сюда. Высота известна, она равна 13. Диагональ основания BD равна 8. А так как у нас в основании квадрат, то в квадрате диагонали равны и, и делятся пополам. Получается... А вот эта плоскость АБС, она дает нам возможность использовать диагональ АС в наших интересах. Почему? Потому что а, она пересекается в точке О, куда падает высота. Так, тангенс это отношение противолежащего катета к прилежащему. Получается, наша серая а, плоскость СМК выступает в роли гипотенузы. Противолежащим катетом относительно этого угла, то есть нас интересует уголочек. Тангенс уголочка, назовем его ОХС. То есть это будет тот самый угол между плоскостью серы и между плоскостью АБС. Так, это отношение противолежащего катета к прилежащему. Нам надо разобраться, с чему равен OH. Начнем с того, что у нас в основании квадрат. Еще нам дали дополнительно середины сторон BC и CD. Что такое середины сторон? Если их соединить, то мы получим среднюю линию. Диагонали в квадрате равны, диагонали обе по 8. Точка пересечения делится пополам, то есть ОС полная будет равно 4. Тогда средняя линия МК поделит эту сторону 4 пополам, и, соответственно, катет ОН OH будет 2. Дальше, что нам нужно сделать? Найдите тангенс угла между плоскостью СМК и плоскостью основания АВС. Okay? То есть противолежащий катет СО SO нужно поделить на прилежащий катет ОН. OH. И получим 13 к 2, то есть 6,5. Следующая задачка. Найдем объем правильной шестиугольной призмы, все ребра, которые равны корень из значит, Ребра считаются вот это, и вот это будет равно корень из Значит, Объем любой призмы – это всегда S основания умноженное на высоту. Давайте посмотрим на наше основание. Это правильный шестиугольник. Чтобы вы хорошо запомнили формулу, я рекомендую ее запоминать так. В первую очередь правильный шестиугольник – это многоугольник, который состоит из шести равносторонних треугольников. То есть если я поставлю точку в центре и проведу каждой вершине прямую, то я получу шесть равносторонних треугольников. Дальше я рекомендую вам подучить формулу равностороннего треугольника. Лишняя она вам точно не будет. А квадрат умножить на корень из 3 деленное на 4. Я ее запоминала так. А, двойка была степенью, тройка была под корнем. А, на четверку делили. Теперь относительно нашего шестиугольника. Площадь шестиугольника соберется вот таким способом. Так как их внутри этого правильного шестиугольника 6, значит это будет 6 раз по площади равностороннего треугольника. 6 умножить на квадрат на корень из 3 и поделить на 4. И теперь мы выйдем на объем шестиугольной призмы. Значит, объем любой призмы – это S основания на высоту. Запишем S основания. 6 умножить на а квадрат умножить на корень из 3 и поделить на 4. И умножить на высоту. Все осталось подставить. Так как у нас каждое ребро корень из 3, значит, это будет и высота, Корень из 3. И сторона будет тоже корень из 3. Считаем. 6 умножить на корень из 3 в квадрате. Умножить на корень из 3. Умножить на корень из 3. Это я подставила высоту и делю на 4. 6 умножить на 3. Умножить на 3. Потому что, когда мы умножаем 2 одинаковых корня, у нас выходит под коренное выражение. И делим на 4. Значит, 6 9 54. 6 9 54. 54 делим на 4, получаем 13,5. Найдите квадрат расстояния между вершинами С и А3, многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Надо обратить на это внимание, да, что у нас углы прямые. Значит, мы можем иметь дело либо с прямоугольниками, либо с прямоугольным треугольником. Чтобы решить это задание, вам надо соединить сначала то расстояние и увидеть, что оно из себя представляет. Я сейчас соединю точки С и А3. Мне нужно соединить под перпендикуляром точку А3 и какую-то точку получается, на стороне АВ данного основания. Так как она находится под перпендикуляром, значит, здесь будет угол 90 градусов. И соединяю эту точку, назову ее точкой К с точкой С. Таким образом, я получила прямоугольный треугольник А3КС. Он будет прямоугольный. Расстояние, которое нас спрашивают, это гипотенуза А3С. Давайте посмотрим, что у нас есть. Чтобы получить сторону А3К, нам надо посмотреть, значит она в себе содержит длину стороны bb 1 троечка и длину стороны а3 а2, которая равна стороне d3 d2. То есть она равна трем да? потому что она еще равна c3 C2 значит длина стороны а3 к будет равна 6. Теперь надо найти сторону КС. Как я вижу, сторона КС она является ну, получается, соединительной между точками К и С. И так как у нас все двугранные углы прямые, значит, здесь у нас находится треугольник ДАСБ, хотя это выглядит как параллелограмм, но однако здесь все углы прямые. И сторона КС будет являться тоже гипотенузой относительно треугольника ВСК, а где угол В прямой. ВСК. К. Ну что, вытаскиваем сторону КС. Сторона BC равна 2, сторона КБ. Угу. Точка К соединяется с точкой А3 на каком моменте? На моменте пунктира. Где этот пунктир? Ага, он как раз захватывает вот это расстояние единицы. Вся длина ребра DC равна 5. Видите, она еще делится вот этим промежутком в единицу на два кусочка. Тут 2 и тут 2. Значит, мы захватываем какую длину? Кусочек единица плюс двойка. Соответственно, сторона КБ будет равна 1 плюс 2 – 3. По пифагору находим КЦ. 3 в квадрате – 9, 2 в квадрате – 4. Сторона КЦ будет равна корень из 13. Не боимся, что эти числа у нас не целые, да, пока и рациональные. Скоро мы все увидим. Значит, КЦ – это корень из 13 Теперь нам нужно найти сторону А3С. Так, найдите квадрат расстояния. Пожалуйста, уделяйте внимание деталям. Что значит найти квадрат расстояния? Либо досчитать по теореме Пифагора и извлечь корень потом опять в квадрат, либо просто корень не извлекать. Ну что, я ищу А3С. Это расстояние по теореме Пифагора. А3С в квадрате равно 6 в квадрате 36 плюс корень из 13 в квадрате 13. Я получаю получается, 49. Хочется извлечь корень, но нас попросили квадрат стороны А3С. И в ответе вы должны написать 49. На десерт вычислительная техника. Объем куба, описанного около сферы, равен 10648. Найдите радиус сферы. Самое главное, что вы должны знать, что если фигура вписана в другую, то, соответственно, у них есть что-то общее. Раз уж эта сфера, ее диаметр будет совпадать с ребром кубика. Объем куба считается как а квадрат. Его объем равен 10648. Нужно извлечь корень кубический из числа 10648. Таблицы квадратов у нас нет. Делаем это вручную. 10648 я начинаю делить. Обращаю внимание на восьмерку. Она четная, соответственно, это число хорошо поделится на 2. Давайте начнем хотя бы с этого. 10 на 2 – 5, 6 на 2 – 3. 4 на 2 – 2, 8 на 2 – 4, еще раз на 2, 5 на 2 – 2, 13 на 2 – 6, 12 на 2 – 6, 4 на 2 – 2, еще раз на 2, 2 на 2 – 1, 6 на 2 – 3, 3, 1. Так, а вот тот самый момент, который в принципе вводит нас в тупик. Во-первых, вам надо подумать, при умножении на какое число обычно бывает единицы Это может быть 9 на 9, 3 на 7. И что еще может дать нам единичку? Я пока ничего вспомнить не могу. А, и 11 на 11 – 121. Ну, давайте подумаем. Значит, если я поделю 13, 31 на 7, должно что-то получиться. 13 на 7 – 1. 7, 63. Нет, плохая идея. Попробуем дальше. Семерка это простое число. Нам надо подбирать числа не составные. Составное это то, которое делится на себя и на другие делители. А нам надо только, чтобы оно делилось само на себя. Давайте дальше попробуем. Получается, восьмерка нет, девятка нет, десятка нет. А вот одиннадцать вполне себе возможно. 1, 3, 3, 1. Я попробую поделить на одиннадцать. Отнимаю. Остаточек 23. Беру по 2. 22, 11. Класс. Опачки. Мы узнаем этот корень. Получается, я делю на 11, получаю 121, 11, 11 и 11. Круто. Теперь мы выйдем на ребро этого кубика. 2 в кубике умножить на 11 в кубике. По свойству извлечения корня степени делятся на его значение. Выходит просто двойка, выходит просто 11. Ребро кубика равно 22. Так, смотрим вопрос задачки. Найдите радиус сферы. В самом начале я говорила, что диаметр сферы совпадает с ребром кубика. Тогда радиус сферы будет равен половине ребра кубика. 22. Нужно поделить на 2, равно 11. Ребята, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я очень ценю ваше внимание и надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, поставить лайк этому видео. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!